Как же помочь нашим медиа взять в оборот нашу же аудиторию и все-таки, чтобы мы потребляли и информацию из нашего инфопространства? Мы сегодня будем говорить на темы также и медиаграмотности, и все, что связано с информационной безопасностью. Я представлю с удовольствием вам наших спикеров которые будут присоединяться, мы будем представлять их, в общем-то, по ходу. Сейчас у нас здесь франк-вечерка "Радио Свобода". Меня зовут Алла Шарко, я буду модерировать эту дискуссию. Дальше вам представляю Всеволод Крутько, директор по развитию агентства Вондел Хепта, и он не случайно здесь. Вы узнаете скоро, почему. Юлия Слуцкая, медиа-эксперт а также основательница пресс-клуба. Дальше Тамара Мацкевич. Товариство Белорусской школы, Енина Мельникова, медиакритика.бай, Марина Соколова, э, эксперт Балтик Интернет, Policy инициатив, автор исследований в области социальной, политической истории, развития, использования интернета и не только. Очень много, э, в общем, разных опций у Марины и я очень рада, что она сегодня пришла и с нами поделится своим глобальным видением. Далее мы видим Наталью Рябову, директор центра исследований общественного управления СИМПА и очаровательная девочка, как зовут Александра, Александра. Вадим Мажейка, культуролог. И, и наш большой друг, амбассадор пресс-клуба, а также э, это представитель либерального клуба. Он много знает о молодежи и все нам сегодня расскажет. Мы начинаем. Да. Итак, э, наша тема сегодня не случайна. И я хотела бы начать наш медиаток э, с, со вступления от Юлии Слуцкой. Юлия, насколько эта тема сегодня животрепещущая? В нашем пространстве. А я вот начну от царя гороха, как всегда учила не начинать журналистов, просто потому что у этой темы очень глубокие корни, вся наша история, 70 лет истории советской власти, жизни в тоталитарном государстве, потом буквально 5-6 лет независимости и потом снова жизнь в новой парадигме, у нас просто как у нации не было времени, критическое мышление. Я начала так далеко, потому что именно это привело, как мне кажется, к той ситуации, в которой мы оказались сегодня. Мы все привыкли, что мы живем в чужом информационном поле, мы живем все время с момента образования независимого государства. Но кое-что изменилось. Изменилось после 2014 года и изменилось кардинально. Мы сейчас не просто находимся в чужом информационном поле, а мы сейчас находимся в поле очень агрессивной, очень высокооплачиваемой, дорогостоящей пропаганды. Причем принято считать, что это информация, это новости, так вот, в общем-то нет. Пропаганда, она, она, везде, она в каждой шутке, – Club, в молодежных сериалах и так далее и тому подобное. И все это происходит на фоне, когда у страны нет никакой стратегии информационной безопасности, по крайней мере так, как мы это понимаем, а может быть мы не знаем, не знаю. Но точно нет никакой системной программы страновой по развитию медиаграмотности. Это мы знаем точно. И вот я, наверное, дольше не буду задерживать ваше внимание, а дам слово экспертам, которые, может быть, на цифрах, на каких-то фактах, на слайдах расскажут, как вся эта ситуация сегодня видится в информационном поле. Я предлагаю сразу перейти к цифрам и передать микрофон Наталье Рябовой. Наталья сегодня нам принесла цифры и немножко расскажет о том, что происходит сегодня в пространстве белорусского телевидения. Наталья, расскажите немного об этом исследовании, и будете курировать, я буду переключать слайды. Да, должна сразу сказать, что мы, ну, медиа, не считаем одной из своей какой-то сферы особой компетенции, просто вот в рамках этого проекта, который делается в рамках евросоюзовской программы «Горизонт-2020», а мы в ней принимаем участие, делалось вот такое исследование. В частности, европейцев интересовало содержание новостных программ в Беларуси, Украине и Молдове. Каким образом в этих программах для телевидения показывают, Белорусь, ой, показывают Евросоюз, Россию, отдельные страны Евросоюза и Евразийский экономический союз? Давайте пролистаем несколько слайдов. Там несколько слайдов касаются ну, информации о проекте. Я думаю, сейчас мы это можем убрать. То есть России тут уделялось в исследовании одной из ключевых таких кусков внимания. Как вы видите, 36% в Беларуси, 30% в Молдове и Украине, всех новостей уделялось именно России. Поясню, в всех этих трех странах брались несколько каналов, телеканалов, то есть только телевидение, только новости, в Молдове и Украине брали частные каналы и государственные каналы, в Беларуси только государственные каналы в силу слабой развитости частных. Также общим выводом является то, что Россия уделяла больше внимания, чем ЕС, но меньше, чем совместные ЕС и государственным членам. Но должно должна сразу сказать, что достаточно часто в белорусских новостях просто присутствуют новости про ну, события в Германии или там, миграцию, там-то, там-то вне контекста ЕС. Более 10% новостных сюжетов освещают Россию вместе с ЕС или одним из государств-членов, ну, какие-нибудь международные события и так далее. Если в центре сюжета находился Европейский Союз, в более чем 15% случаев в них упоминалась и Россия. Всего она упоминала 41% в Беларуси, 35% в Молдове, 53% в Украине, но в разном контексте, как мы это увидим чуть подальше. Евразийский Союз вообще мало кому интересен. Даже в белорусских новостях про него почти ничего нет. В Украине и в Молдове он просто не присутствует в повестке новостной. Давайте дальше. Специфика освещения России в Беларуси. В целом новости двух каналов, этих двух государственных каналов, более позитивны в отношении России ну, по сравнению с сравниваемыми странами. Но некоторые исключения контуры на ОНТ, где были более негативные акценты в отношении российских санкций. Ну, вы знаете, у нас они колеблются вместе с линией партии. Как бы у нас, когда, допустим, молочная война, то, соответственно, тон высказывания по отношению к России несколько более негативный. Потом у нас снова период поцелуев, ну и так далее. Одновременно программа «Время» ретранслируемая менее позитивна в отношении ЕС, чем белорусские программы. Давайте следующий. Что касается тем, как вы видите, основными темами являются безопасность, и это валидно как для государств-членов ЕС, так и для России. Международные отношения, видите, количество сюжетов также там значительно превышает среднее, ну и экономика. И вот для России вы видите красненькими выделенные темы экономики, международных отношений, безопасности, ну и ценностей. Для ЕС это, опять же, международные отношения, политические темы, безопасность на первом месте и ценности. Содержание, о чем говорят? Ну, как я уже говорила, превалирует тема безопасности, и ну, она как бы номер один, когда присутствует ЕС. Но в целом есть различные темы, от информации об оборонных расходах Германии, до прибытия военных НАТО в Литву, террористических актах в Швеции. Это все про 2017 год, поэтому ну, события не этого года. Государства-члены ЕС упоминались в сюжетах о безопасности чаще, хотя и вот <laughs> незначительно чаще, чем Россия. Освещение России также варьировалось от, к примеру, совместных российско-таджикских учений до нападения на полицию в Астрахани, ситуации в Сирии, действия российской армии. Давайте дальше. Россия и Евразийский союз чаще упоминаются в контексте экономики, чем ЕС. То есть, как я уже сказала, ЕС — это больше безопасность, Россия — это безопасность и экономика. В контексте международных отношений ЕС ну, различные встречи, соглашения, миграции и так далее. А также политические различные события, в частности, выборы. Много сюжетов посвящено выборам в какой-либо стране Евросоюза. Здесь, видите, темы наложены друг на друга, но мы можем видеть по цветам синенькое сбалансированное, Красное — негативное, и зеленое — позитивное. Смотрите, в целом Беларусь в отношении Европейского Союза, увидите видите, стабильно одинаковое количество сюжетов было зафиксировано аналитиками, как сбалансированные, негативные и позитивные. По отношению к России, конечно же, серьезный крен в позитивное освещение. Но если вы посмотрите на Молдову, то там... Соответственно, в отношении Евросоюза скорее больше позитива, в отношении России чуть-чуть больше негатива, но в Украине, понятно, вообще ситуация совершенно полярная. Весь позитив достается Евросоюзу, весь негатив достается России в силу понятных причин. Давайте дальше. Угу. Выводы, которые мы из этого делаем. Мы, если честно, так предполагая, думая о результатах с самого начала, если честно, думали, что будет больше, ну, более необъективная будет позиция наших новостей в отношении и ЕС, и России, но э, как бы оценки и э, выводы позволяют нам говорить, что большее количество национальных нероссийских теленовостей, то есть произведенных в Беларуси, нейтральны. Следующее. Что касается России, белорусские каналы освещают Россию наиболее позитивно, а украинские, понятно, почти всегда негативно. Если исключить российские телеканалы, то есть, ну, ретрансляцию, то новостные выпуски в Молдове и Беларуси более сбалансированы, чем в Украине, само собой. Страны ЕС в количественном отношении получают второе после ЕС количество упоминаний, то есть если сложить и ЕС, и его страны-члены, то э, внимание им вдвоем уделяется больше, чем России и Евразийскому экономическому союзу, который вообще, можно сказать, тут чуть ли не статистическая ошибка. Спасибо большое за предоставленную информацию, Наталья. И я хотела бы сейчас, э, на самом деле, продолжить все-таки вот, э, вот эту тему, тему, э, что сейчас происходит э, вот в медийном пространстве э, нашей страны. И я хотела бы передать микрофон Франаку Вечерке. Франак, что это за такие лишьбы? Я после несколько месяцев наследовал российскую присутствие в Беларуси не только медиа, но а и про российские в ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуку. Ну, да для до того, что было сказано, что, действительно, российцы массивно заполняют белорусскую информационную простору. Но а еще интересный момент, так важно сказать, что, в принципе, присутствие российских медиа во всем регионе коррелируется с присутностью российской мовы. Тые страны, где большая часть населения используется русской мовой ежедневно и, как правило, больше поживают российской мовы, больше поживают российской информации и больше э, подвергаются вот этому российскому уплыву. Тут у моих досследований, которые включаю в себе контент-анализ, э, медио плюс доследование, проведенное Галап, доследование, проведенное белорусской мастерником Варшаве, тут комбинация разных личбов. Я справа, чтобы собрать основные меды, які, про какие Россия имеет в Беларуси. Это первые сервисы, Mail.ru, Яндекс.Ру, а также их новинные агрегаторы, где пушатся, промоутятся, рекламуются постоянно российские новины. Из 10 топовых веб-сайтов, 4 российские ресурсы. Можно далее? Mm -hmm. Нет, следующий слайд. Калимы мы возьмем телеканалы, тут ни для кого не секрет, что основные телеканалы, которые белорусы глядят, так само российские, два из трех это на упрост, российские каналы, так званые гибридные вещания, где нібыта быто заменяется новинный контент белорусскими выпусками новинов, но, как сказала, с Юлія Юлия Слуцкая на початку, российский вплыв не только в новинках, не только в налитках, не только в передачах Киселева и Соловьева, и он у шоу, и он у сериалах и... Миновітаке туклів має найбільше значення, найбільшою плує на молодь. І ті канали, які фінансуються європейським зв'язом, у тому ліку Еуро Ньюс, ті Белсат, я ніби безумою наступають офіційним Лукашенковськими, які нібито збалансовані, альбо позитивні, до до Росії. І геть канали, я ні мало опливають, хоча треба признати, що їхній рост зауважний. Як там зробітка таке пильно легке вот. А, Это месячные наведники сайта. Я просто взял четыре а, прикладные сайты, чтобы показать Так. И спутник, который открывал, памятный урачиста министр информации Беларуси, помпезно, с освещением в державных телеканалах, и он вырос, амали что пять разов за два года. И он обогнал и Белсад, и Радуя Свобода, хотя сначала все ставились скептично. Они добились, во-первых, благодаря массивной поддержке социальных сеток вконтакте одноклассников, которые постоянно шерят и распространяют эту информацию, але в первую очередь благодаря поддержке Яндекс и Mail.ru агрегаторам. И большинство трафика на эти сайты, как мы бачим на, на следующем слайде, она идет именно из так называемых рефералов, это с на партнерских российских ресурсах. Мы бачим, например, что в Радио свобода» большиня трафику больше за 50% сетковые, это Facebook, это Twitter, это ВКонтакте, то в той же час у, у «Спутника» поглядите, кольки переходят за реферальных сайтов, какие которые включают все мейлеры Яндекс.ру, так само все залежные сайты в этой сетке обмену новинами. Вот про выкористання сервисов. Выкористання сервисов, просто не значит, что гтэ люди живут в российской информационной просторе, але может уплывать, потому что российские сервисы, приватности Яндекс, яны оздобляются виджетами с новинной информацией, миновито с российских ресурсов, и вы на ураце побачите там Белсад, Сирадо Свобода, у списи рекоменда... рекомендованных новинок за день. И снова уже гтэ сервисы у Беларуси растут. И, а кроме названных тут сервисов, растет таки сервис, как «Мой Круг». Когда Россия завлекала LinkedIn, она начала массивно рекламировать альтернативу LinkedIn «Мой Круг». И бизнесовцы белорусские, особенно те, которые работают с российским бизнесом, массивно заводят аккаунты для себя и для своих фирмов в этом новом аналоге. Мы видим, что Россия создает альтернативную инфраструктуру в интернете, подобно как Китай создал WeChat, WeChat, Weibo, Qzone, которые копируют американские. Сродки массовой информации, сервисы и социальные сетки. У России это ВКонтак... ВКонтакте, Одноклассники, Мой Круг, Мой Мир, Mail.ru. Народ, вы помните такой концепт э, РУНЕТ? Так вот, этот концепт сейчас рэш отбылся, реализовался. И мы видим на практике, что когда большинство россиян отключатся ад от Facebook и Ютуба, они будут иметь амаль полноценную альтернативу этому. Ну, по мере, информации тут ни для кого не секрет, что российские медиа, уже было сказано, являются крайнецами информации. Это дадено из доследованием, которое было с 2016 года. Видите, четыре сроки массовой информации на ТВ Беларусь, РТР Беларусь, Яндекс ВКонтакте, они занимаются с 4 по 7 место. Довер, так само довер до российских медиа сопадает с довером до официальных державных медиа, это данные лаборатории Вардематского. Я думаю, что он будет тут рассказывать про это. Так, ну я думаю, что я зараз кончу и потом Андрея попрошу, как бы он прокомментировал этой личбы, было очень доброе исследование про доверы. Я думаю, что довер меняет это ну, выращальную роль Майя, а не просто охоп техничный личбовый охоп. Ну и по социальных сетках, какие наибольше небеспечные, на мой погляд, потому что работают на молодых людей, альбо на дворот на самых старых людей, позбавленных критичного мышления, одноклассники с разликом на 60 ⁇ плюс у Беларуси а в «Контакте» различная всем, кому до 25. Э, гэтая люди не имеют элементарных навыков меда и письменности, и они не могут критично оценивать информацию, и они легко поддаются на э, китки эмоциональные заголовки. Ну и я просто для примера, привел пару, э, это как сетка працует российских в «Контакте» с я не буду поглубляться, и тут контент-анализ. Но просто вот эти группы, який контент я не постить. Я просто сделал контент-анализ, проанализовал 18 основных групп из 200 пророссийских, которые распространяют контент «Спутника», «Россия сегодня», «Russia Today». И основные 5 меседжи – это вот, антизаходное, антилиберальное, антиопозиционное, антидемократическое. И вы можете видеть приклады. так я тут не буду цитировать. Есть группа, уже сетка группа Гомель против Витипс против, ее сетка веб-сайтов, не буду поглубляться. але вы бачите, что все это имеет достаточно эмоцийный, тенденцийный характер? Новины на вины у нас в этой группе 20-25 отсотков. Али это достатково, как вызначать парадок дня для користальников ВКонтакте? Частей за все российские медиа, значит, больше довериальные, так бы вы и государственные больше довериальные. Так, Российские имеют такую, там нема такой динамики, это такое стандартное плато, значит большую динамику имеют такие значит, белорусские державные, а что дотычится недержавных, то там есть одна текавая особливость, и она заключается в том, что частей за все, так, так вы можете, головным чином, я ныне по ступени доверия. Але, у, у неких критичных ситуациях, так, в кризисных ситуациях, значит, в состоянии громадства и так далее, их уровень доверия резко так, едночасово подвышается. Восьминавито в таких ситуациях. А Об чем это говорит? Ну, очень есть теория, которая неким образом <coughs>, тлумачивает. Те и иные медийные заявы. И здесь э, э, наиболее адекватной изъявляется теория э, близости медия и особистого э, опыта. Так, э, значит, а, э, ходит о а, а том, что чем ближе человек отчувая а, тую картинку, ти интерпретацию, которую ему показывают даденный ему момент, своему особистому, ти конкретному в опыту, ти imagination. Сказать, о том, каким это з'ява должна быть, тем больше доверия мы бачим. И вот, минавито, в кризисных ситуациях не державные меды, а, а, значит, имеют такой пик позитивный. Вот это головное, это такое Такая специфичная, резкая, такая пиковая динамика процесса. Дя? Дякую великий за ваш комментарий. И мы, я хотела бы сейчас перейти к еще одному очень любопытному исследованию. Это исследование было сделано в целях, скажем так, узнать, да, аудиторию рекламной коммуникации. Всеволод Крутько, я передаю вам слово, пару слов, что за, да, вы можете сами регулировать, листать вашу презентацию. Я предлагаю послушать о еще одном исследовании. Это исследование молодежи. Значит, в... В маркетинговом, скажем так, сообществе есть очень большой спрос сейчас на так называемое поколение Z, так называемое, потому что есть очень много различных э, определений того, что это за люди. Вот мы их, например, определили как э, молодые люди 95-2005 -го года рождения. Почему есть спрос на изучение этой аудитории? Потому что она очень сложная, она такая неуловимая в определенном смысле с точки зрения медиа, и, естественно, ну, там, крупные компании интересуют… Где они обитают, да? Где они uh -huh. обитают, да, и как они вообще, ну, как у них устроено мышление, что называется, uh -huh. кто является для них лидерами мнений, почему они принимают те или иные решения. Вот, ну, то есть э, желание получить как можно более подробно. Исследование на самом деле большое, э, поэтому ну, у нас формат не позволяет э, углубиться, э, поэтому мы пройдемся по каким-то основным вещам, которые могут быть полезные, интересны, да, интересные. Зрения, вот именно с точки по, зрения медиа. Попробуем по верхам так охватить информацию и на основе этого понять, что же происходит. Э, ну, вот примерно как это было, то есть по Беларуси всего. 860 человек опросили, опрашивали в смешанном формате, в онлайн вопросе чуть меньше половины, и в офлайне с помощью анкет. Ну и вот какие-то некоторая информация, значит, которую мы получили. Да? Более 70% этих людей увлекаются, скажем так, виртуальным общением, то есть виртуальное общение уже заменяет живое. Понятно, что, в общем-то, по большому счету, ни для кого не новость. Но С это развитием... подтверждение, в общем-то, то, о чем все говорят. По сути, констатация факта, да. Но мы, когда начали углубляться, мы вот, например, обнаружили некоторые интересные вещи. Мы задали людям вопрос, а чувствуют ли они, ну, то есть, когда они, что доставляет им удовольствие, если обобщить тогда? И мы вот обнаружили, что э, когда общаются в социальных сетях, чувствуют себя хорошо только 18,7%. Да? А вот когда играют в онлайн-игры, что тоже входит вот в эти 79%, да, то чувствуют себя хорошо только 11% людей. Да? То, то есть есть, это неожиданные были выводы для вас? Э, это не то чтобы неожиданные выводы, но мы для себя сделали интересный вывод о том, что э, ну, сейчас много говорят о том, что там люди пользуются гаджетами, мобильными телефонами, планшетами, потому что им это доставляет удовольствие. На самом деле никакого удовольствия нет, вот все вот это вот общение социальное, это уже настолько привычка, настолько фоновое занятие, что оно уже воспринимается как само собой разумеющее. То есть люди просто живут, они не идут в онлайн для того, чтобы что-то там произошло, они просто там находятся, для них это совершенно естественное состояние. Ну вот это мое любимое, честно говоря, из всего исследования, которое, э, э, слайд, который говорит очень много о том, что же ну то есть характеризует очень сильное поколение. Так вот, э, вот этот слайд, он мой любимый, потому что э, по нескольким причинам э, он в первую очередь характеризует поколение как поколение таких э, индивидуалистов. То есть э, э, люди, которые говорят об, о, по сути об одном и том же, да, мы задали людям простой вопрос а – что вы считаете модным, э, интересным лично для себя, и что вы считаете модным и интересным для молодежи? И вот за исключением, смотрите, вот, например, э, как, какой э, красная, красный столбец это у нас э, красный график, это то, что считает модным лично респондент, и э, голубой столбец за то, что по его мнению, этого же респондента, считается модным среди молодежи. Какое большое противопоставление да, практически по всем пунктам, ну, за исключением там, заниматься спортом. То есть это поколение людей, которые противопоставляют, каждый из них представляет себя как яркая индивидуальная личность, совершенно не похожая на все остальные. Это люди, которые... Находятся в состоянии какого-то такого противостояния. То с, есть, они не хотят быть в мейнстриме, каждый из них ищет свою индивидуальность и уверен, что он не такой, как другие. Да, да, может, да. Это, да, да. Это, именно, это именно вот та ситуация. То есть люди, которые каждый из них идет, шагает по жизни с мыслью о том, что он является яркой индивидуальной личностью. При этом они на самом деле очень похожи, очень похожи в своем поведении. Да? То есть это опять-таки можно рассматривать как один из эффектов интернета. То есть насколько интернет разобщает людей, насколько вот эти все персонализированные новости, персонализированные ленты в соцсетях и так далее, насколько они влияют на мировоззрение я думаю, людей. у кого есть вот знакомые подростки, 95-2005 год рождения, могут в общем, подтвердить то, что это действительно соответствует. Да, ну вот здесь крупно, здесь в принципе можно, да, то есть 43% считают модным лично для себя быть ни на кого не похожим. Хороший вывод. Да. Значит, на кого кто является агентами влияния для этих людей, на кого они подписаны в социальных сетях. На первом месте блогеры. Понятно, что девушки, вот девушки красные справа, они более активны в соцсетях, более активно подписываются на лидеров мнений. Блогеры, музыканты, киноактеры, спортсмены, понятно, более популярны у молодых людей. И вот обратите внимание, в самом низу, ученые, в самом подвале, чуть более популярны, чем ученые, политики. Но вот сейчас мы перейдем на следующий слайд, который тоже такой интересный и показательный в разрезе того, о чем мы сегодня говорим. Топ-5 фигур, достойных, чтобы носить их изображение на себе, ну на одежде там, например, да, по мнению представителей. И вот эти люди. Владимир Путин на первом месте. Это при том, что мы смотрели на предыдущем слайде о том, что политики, в общем-то, являются не очень популярными э, персонажами в соцсетях, да? Да, мы, конечно, косвенно можем сделать выводы о том, что э, об инфополе, в котором находится современная молодежь. Ну вот, да, то есть политик, э, популярный белорусский исполнитель, спортсмены и музыканты. А, ну и, и киноактеры. Третье место поделили актеры и актрисы. Кстати, уже да, Мерлин Монро. Просто эм. красиво. <смех> да, это просто красиво. И немножко по-другому, с другого угла зрения взглянули на популярных людей. Топ-10 успешных людей по мнению молодежи. Здесь тоже есть интересные вещи. Американские представители крупного бизнеса. Ольга Бузова вместе с Владимиром Путиным. Вот. Ну и да, три представителя от России, идущие подряд, политик, музыкант, точнее политик, шоу-вумен, шоу скажем так, да, и бизнесмен тоже Павел Дуров. Ну ну вот мы, вот... кстати, обсуждали и до медиатока, и пришли к выводу, что здесь Павел Дуров, в принципе, он фигурирует как Марк Цукерберг, возможно, Билл Гейтс, Стив Джобс. То есть он в, в таком международном формате может ну, быть, присутствует. Да, но тут опять же как, нет пророка в своем отечестве, поэтому Павел Дуров всего лишь на седьмом месте, в то время как первая тройка за такими идолами бизнес-идолами американскими, можно сказать уже. Ну и обращаю внимание на двух представителей Беларуси. Макс Корж, который ну, сложно сказать, он там в России уже очень, очень много, очень часто. И Дарья Домрачева, спортсмен, такая тоже иконическая личность, можно сказать, в спортивной, спортивной среде. То есть, опять-таки, можно сделать вывод да, косвенно о том, какие люди э, являются значимыми там вот в том или ином информационном поле. Да? То есть, мы это, у нас это в первую очередь спортсмены и э, музыканты, в России это, понятно, политика, в Америке это бизнес. Мы хотели разбить вот эту презентацию на два блока, но я думаю, что сейчас просто интересно продолжить, чтобы узнать, где обитает вот это поколение Z, все-таки uh -huh. где оно находится. Давайте, да, чуть более тогда еще. Значит, эм, это не новость, понятное дело, опять-таки, ни для кого из нас, что э, представители молодежи практически или вообще, или редко смотрят телевидение, отдавая предпочтение просмотру развлекательного контента в компьютере или смартфоне. Ну, тут мы посмотрели чуть более по возрасту, и понятно, кстати, непонятно, на самом деле не, не совсем очевидный факт, что частота просмотра телевизора снижается с возрастом. То есть вот молодежь, совсем молодежь, 12-13 лет смотрит телевизор чаще, чем более… Вот, может быть, коллеги, эксперты, которые более глубоко находятся в этой среде, они могут лучше прокомментировать эту информацию. Я могу только предположить, что маленькие, совсем маленькие представители поколения смотрят телевизор вместе с родителями, возможно. Uh, — Возможно, их не пускают к компьютеру так часто. — Да, возможно, у них ограничен доступ к компьютеру, возможно, это мультики. Вот. А когда появляется более-менее свобода выбора, то телевизор уже уходит на второй план глубоко. Частота просмотра телевидения, то есть, а, вот здесь важно, что мы посмотрели по регионам. Но, опять-таки, наверное, не является таким большим открытием, что в регионах, в областных, в районных центрах телевизор смотрят больше, чем в Минске и в, в, областных, в крупных городах. Потому что ну, в крупных городах, понятно, есть развлечения, доступные более, в более широком выборе. И интересная информация по типу контента которые смотрят, которые спотребляют вот на телевидении, это сериалы, музыкальные, художественные фильмы, различные реалити-шоу, спортивные трансляции, новости и ток-шоу, но ну, подразумеваются более какие-то там серьезные относительно ток-шоу, скажем так, они тоже плетутся в хвосте. Какими устройствами, ну вот, в принципе, для, медиа, для медиавладельцев, да, может быть интересная информация с точки зрения там медиапотребления, но опять-таки это все, э, вот здесь, здесь, в принципе, вся эта информация совпадает, тренды совпадают с тем, что доступно в существующих медиа исследованиях, да, то есть смартфоны у молодежи самый популярный гаджет, э, потом идут ноутбуки, потом десктопные компьютеры телевидение и уже дальше там ну вот например 58 процентов это электронная книга то есть, ну, практически один из самых непопулярных более 75 процентов процентов 80 примерно здесь просто нету цифр на этом пирожке пользуются интернетом как минимум 3-4 часа в день то есть это уже это возвращаясь к тому о чем мы говорили в начале то есть интернет это даже нельзя это назвать образом жизни, скорее это уже есть как бы такое суще существование. Естественная среда обитания, да? да. Да, да, верно. Естественная среда обитания. Вот чуть более подробно про интернет. Понятно, что точно так же, как снижается потребление телеконтента с возрастом, точно так же увеличивается потребление онлайн-контента с возрастом. Здесь вид видно такая некоторая обратная пропорциональность. Самые популярные соцсети и мессенджеры. Да? Вот опять то, о чем говорил Франак чуть раньше. ВКонтакте, российская социальная сеть является подавляющим доминирующим каналом, вот именно из соцсетей и мессенджеров. Потом Инстаграм. Инстаграм вырос за последние несколько лет. Очень серьезно. Вайбер. опять-таки, мессенджер популярный в нашем постсоветском, скажем так, пространстве. Ну и дальше уже идут западные, я не знаю, Telegram, наверное, уже с учетом блокировки в России можно назвать западным медиа, Facebook, WhatsApp, Snapchat, то есть это уже больше такие модные, скажем так, западные медиа. Ну и еще одно подтверждение, да? Получается. Да, то есть что интересует, на самом деле вот, вот этот слайд такой более-менее оптимистичный, да, потому что э, музыка, развлечение, юмор, здесь никаких сюрпризов нет, 72,4% подростков и молодежи интересуются этим в интернете, но на втором дальше идет уже как-то так интереснее, да, обучение, образование, путешествие, мода, стиль, красота, спорт, фитнес, зош, то есть в принципе ну как-то так, не все, не все так плохо на самом деле с нашей молодежью, то есть у них какие-то ориентиры такие... Правильные, можно сказать. Всеволод, спасибо большое за такую презентацию и вообще за проведенную работу и за то, что вы сейчас сделали как раз акценты на то, что вам показалось неожиданным. Я думаю, что и нашим спикерам, может быть, что-то показалось кому-то неожиданным, кто-то хочет прокомментировать из спикеров. Цифры говорят вот, сами за себя. Да, да. Да. Значит, дальше по поводу топовых фигур, которые так сказать, присутствуют в массовом сознании. Разница между молодежью и населением в целом. Значит, первые, первые позиции задают, задают такие интеллектуальные аутстендинг люди, будь то творчество, будь то значит бизнес. Вот. В ситуации массового сознания общего населения вообще. Вот. Много лет в топовых позициях идет пара. Персоналия номер один Республики Беларусь и спортсмен. Чуть-чуть в микрофон ближе. Угу. Uh, устоявшийся паттерн массового сознания, значит, лидер страны. Вот. И uh, спортсмен второй. Фигура спортсмена может меняться, да, вот Домрачёва. Вот сейчас в этом году «Скордина» с, с потрясающим отрывом идут. Вот. Потом идет какой-нибудь, если на глобальном уровне, потом идет какой-нибудь западный лидер. Вот. Но отрыв, понимаете, не на проценты, а на порядок. Вот. Что касается персоналий в рамках страны, то… Elle... <two> <mushroom noises> Ситуация такова, что до 50% не, не видят такой персоналий. Вот. То есть позицию затрудняюсь ответить, либо нет ответа, до 50% нет, нет, нет персонала. У вас там как, кстати говоря, получилось по, don't know. по, по, по вашему вопросу? То есть молодежь более, имеет более сформировавшееся массовое сознание с точки зрения определения той персоналей, которая является наиболее имиджевой и доминантной. Что касается населения в целом, тут до 50% они определились. Вот. По поводу телевидения: вот этой обратной, обратной пропорциональности, да, вот. Я в этой аудитории хотел бы проговорить тезис о роли телевидения. Вот, значит, существует и широко укоренилось в экспертной среде представление о том, что произошла такая всеобщая интернет интернетизация, электрификация плюс всеобщая интернетизация страны. Вот, значит, это заблуждение. Неправда, вот. да? На самом деле, если спрашивать, какой источник для вас информационный является для вас наиболее важным, вот, например, в области новостной, политических новостей. Тут до 84% называют телевидение. Будьте трезвыми, уважаемые господа, относительно телевидения. Ну и там еще небольшой по поводу Facebook. Это как бы у нас в Беларуси, в Украине уже там контакт, уже в ВКонтакте он, он отошел в Facebook. Но это как бы государственное регулирование. Спасибо за комментарий и реплику. Я предлагаю, наверное, двигаться немножко дальше. Если именно на эту тему, на тему топов, есть какой-то комментарий, то я тогда предлагаю как-то подать мне сигнал, кто готов и хочет сказать. Нет, двигаемся дальше. Мы сейчас поговорим о том, что сейчас в настоящее время делается в нашей стране. Вот. И я хотела бы передать слово Тамаре Мацкевич из Товарыства Белорусской школы. Вот, сейчас мы снова... Да, я только прокомментирую, да. что ну, хочется не просто констатировать, ай-яй-яй, ай, ай, как у нас все плохо. Хочется искать выходы, хочется искать пути. И вот поэтому, да, сейчас те люди, которые уже что-то делают. Угу. Дякую, Великий. Как мне занимать час, я почну с трех тезисов. Первый тезис, когда мы говорим про информационные войны, или те, теперь, кажется, больше операции уплыва, так? то есть на массовую свядомость, мы говорим про меды. На самой справе есть три равнозначные силы уздения на массовую свядомость. это меды, это адукация школа и это массовая культура. На жаль, мы не... Як бы, часто у нас это выпадает. Так как я занимаюсь адукацией, я спынюсь больше на, на, на роли адукации. Якая тут есть проблема? Школа у нас формует картину света, первую картину света. Нейропсихологи и специалисты, навыковцы у коммуникациях, Франок, видать, их учил, когда учился у своих университетах, яны кажут что коли мы сформмовали картину света перафармовывать я э, вельмі тяжко альбо альбо немагчыма это теория Фрейма Влаков и так далее э, И больше зато я кажут что контрпропаганда, яна не дзейничча яна узмацняя пропаганду и надзейничча на нас самих а не на того кого мы думаем. Вось, чому для нас важна школа. Школа закладае вось ту картину света. Тыя паттерны, тыя стереотипы, тыя фреймы, которые не мог чему потом изменить. Э, школа, третий тезис, школа у нас керуються русским миром. Э, это факт. Э, э, у школы вольно працуют э, РПЦ, казаки, Нодауцы под видом, под выглядом здоровья выглядом здороежберегаальных технологий, яны проводят пропаганду. Яны закладают ту картину свету, якую нам э, потом не, не махчимош, что зйей сделать. Вот я некоторые не паттерны себе тут выписала те фреймы, которые э, закладае школа. Мощная держава, мощная рука – это добра. Беларусь – это не Европа евроатлантичная цивилизация это не про нас хлопчик это будучи воин мы все залежные от державы Россия наш брат Европа, Америка, чужий свет все национальное это шкодно национализм у подручнику Новика подается разом с фашизмом альбо с оккупацией фашистской минавито так не формовалось идентичное все белорусское другасортное Русская литература, э, выкладается и русская мова как родная, а не как замежная. Ну и о, у идеали, такой идеальный выпускник белорусской школы, это послухмяный, пассивный такой совок с полной отсутностью национальной идентичности и критичного мышления. Дякую Богу, идеалы недосягальные. На каждом родительском собрании они говорят, ваш ребенок хороший. Если он нам не мешает. Да, да. Послухмяный, Но... без инициативный, mm -hmm. никакий. Мы... Потенциальный. Mm -hmm. да, по я что уже за, закончила. я хочу за... да. что у нас да. за ситуация. Да, да. так, так, вот такая можете? ситуация. Что, что мы, как э, товарищи белорусской школы, робим? Мы начали работать с наставниками, как э, с теми людьми, которые, если бы я мультипликаторы ведут. А Наставников, на учителей, можно их научить, вучить. За те и тогда они сами научатся. Вот э, где проблемы. Проблемы, э, ну что реформы у нас не было. Школа не имеет прописанной меты, тому и, и, и критическое мышление, так само тяжко, я на любовный лирици яго выховать, потому что, ну серьезные темы, табу, формальный подход. Меди-методикации не мала у всех Мы э, вы нашли свой метод, что мы э, наставникам пропануем интегрировать у, у свой предмет меди-эдукацию, развить его критичное мышление. Э, ну, министр коммунист Джугановиц это и так далее. Давайте далее. Это Цекаво, что английскую да. мову ведет только 5% процентов Так, так. Мы ведаете, это. Что... Это вельми такой пункт. Это вельми тека пункт. Мы личим, что мовная компетен это есть медиа-информационная компетенция. Когда ты не ведаешь английскую мову, хотя бы то ты не информованный, потому что русско простора, просторы и наскаженные, и на неотповедае речаяистности. Так, медиа-эдукация в школе. Ну, год у нас проходит 100 человек от 100 до 300 может человек. Тяжко полечить, сколько долучается до нас наставников, которые працуют. Ну 1500-3000 учеников на уроках, миновито, мы разглядаем медиа-эдукацию не как оборону от шкодного информации, а миновито, как развитие критичного мышления. Что за этот час 2013 -го года, что мы ощущаем, что ё что есть поддержка педагогической элиты. То есть, эти разумные наставники, яны за нас. Уже есть влипы на школьные программы, уже в этой медиа-информационной компетенции включены у программы грамадознавства. Держава, так как она думает, что медиа-эдукация – это там, информационные технологии, там, PowerPoint, тра-та-та, -та, то яны открыли 27... Пляцовок ящи открываются, они там по-иному по крышечку называются. Но мы стараемся их обеспечить ось, такими подручниками, какие написали э, наши наставники. Ось. и э, ну работали то, что то, что требовало, миновито не минавито на развитие критичного мышления. Ну и э, дякую вам усевала за эту лечбу, которую я почула, что 36,7% или 0,9% молодых разглядают интернет как э, сродок адукации, им подобается учиться, больше тратины там учиться, Таму наставники выросли до такой ступени за этой годы, что они решили, что нам что-то робить, наставники треба нечто робить людям, и мы сделали массовый МОК, Massive Open Online Курс для наставников, и зараз будем робить для подлетков, коли все, коли, как бы, все будет добро. И вынеки. Вот глядите, что отрымалося. Тые люди, которые у нас проходили, ну, на курсе, у нас электронный курс «Падтримка». Это не то, что там прочитал, расставил гачики. Это наставник отрымливает задание и выполняет его разом со своим классом, с батьками, с коллегами. Вот именно это задание по развитию медиаписьменности. И нам сказали, что о мышление 95 процентов учнел, ну, наставники отзначили, что у них есть это мощно по на развитие развития критичного мыслення. Есть информация о том, как вообще в других постсоветских странах это все работало, да? Как, как Украина, например, э, вот что, что они делали, mm -hmm. и что в итоге, может быть, какая ситуация сейчас у нас? Вот. Ну, под это все мы понимаем э, развитие медиаграмотности, грамотности среди молодежи, я правильно понимаю. То да? есть лю любая страна, в ага. принципе, должна да. это понимать. Особенно постсоветская, я так понимаю. Там, mm -hmm. где информационное пространство, оно такое рыхлое, гибкое, границы. Я сразу скажу, что... Любая страна может быть и должна, но постсоветские не очень-то хотят это понимать и ждать, что государство вдруг начнет понимать, решит и пойдет, и переделает школьные программы и так далее. Примеры и Украины, и Армении, и Молдовы показывают, что так не будет. Инициатива всегда идет от НГО. Инициатива всегда идет от медиа, и инициатива очень часто идет при поддержке, скажем так, западных игроков, которые в том числе заинтересованы в том, чтобы критическое мышление на нашем постсоветском пространстве развивалось. Я бы даже сказала, что когда Юля вначале сказала, что она пошла от печки. Я думаю, что Советский Союз – это далеко не от печки. Все началось где-то со времен первой газеты Петра Первого и того вдолбленного в массовое сознание имиджа, медиа как единствен... проводника единственного правиль... правильной государственной информационной политики, оно где-то вот там началось. И изменять это очень сложно, но тем не менее возможно. И примеры, которые я хотела бы показать наших коллег, наших партнеров из Украины и Армении, показывают, что в принципе, да, начинать действительно нужно с детей, со школы, я бы даже сказала, что то, что начиналось со школы тогда, сейчас может быть не совсем актуально. Сейчас, может быть, нужно начинать вот с Александры. С детского сада, да? Да. Mm. Uh, у меня ребенок, которому тоже четыре с половиной года, и я понимаю, что она активный пользователь. А YouTube и все, что с этим связано, эти дети уже очень хорошо понимают, осознают, и они находятся в том же самом информационном пространстве, про которое уже коллеги говорили. Что делали в Армелии, что потом э, имплементировали в Украину, и в конечном итоге сделали мы в Беларуси. Э, мы да, мы э, все вместе начали с детей и начали с того, что называется геймификация попытались сначала армяне, потом украинцы, а потом мы, поиграть с детьми в такую игру, которая называется «Медиазнайка». Да, вот мы, да, ее, Украинский вариант. Это украинский вариант, есть белорусский вариант на сайте «Медиакритики», есть армянский изначальный вариант, в котором мы предложили детям, собственно говоря, попробовать создать свои газеты, свои радио, свое телевидение и, играя вот в эти темы озвученные, да, мы предлагали им узнавать, что такое новости, какими они должны быть, что такое манипуляции, как их узнавать, как их распознавать и, собственно, как с ними бороться». И э, мы делали эти проекты во всех трех странах ради такой одной простой мысли, помощи тем самым учителям, педагогам, которые смогли бы на своих уроках э, в поддержку тем э, проектам, которые они уже создают, еще поиграть с детьми вот в эти вещи и услышать от них э, какую-то обратную связь, реакцию. Я прекрасно понимаю, почему детям это нравится, то, что делаете вы, и то, что вот, делали здесь. На самом деле мы даем детям возможность наконец-то высказаться, проявить инициативу, быть критичными и не бояться а, выходить за рамки озвученных школьных программ. И это всегда интересно, это всегда им полезно. И, в принципе, отзывы об этом проекте, который мы делали, они были ну, довольно положительны во всех странах. И в принципе... Беларуси, насколько я знаю, хотя, конечно, в Беларуси мы меньше слышали учителей это и в Украине, и в России. Но кроме того, чтобы делать эту игру, мы на самом деле в медиакритике принимали опыт наших коллег из Украины и э, делали другие вещи. Мы делали инфографики, которые э, тоже предлагали вариант, возможность людям получше понять, что такое манипуляция, что такое фейковые новости, как их отличать. От нефейковых, как проверять информацию. Все эти знания, э, те, которые нам, собственно говоря, никто никогда не давал, которые сейчас нам очень, очень нужны и взрослым, и тем более детям. Поэтому, ну, вот если говорить про эти опыты, то они были направлены на детей, э, но потом их, в принципе, мы имплементировали и для взрослых людей и в том числе и на коллег журналистов которые также нередко ведутся на фейки на мы в видим это достоверную информацию сетях даже, да. да и в последние дни как-то опять все это очень сильно активизировалось. и конечно ну ждать что прям вот после таких штук все сразу начнут быть очень сильно медиаграмотными не приходится но тем не менее ну, какие-то результаты да от вот Подобных там вещей, которые делают мы и другие коллеги, я думаю, что все-таки есть. Хотя бороться вот с этим общим информационным влиянием только за счет геймификации, игр, либо вот каких-то таких точных вещей, я думаю, что все-таки это ну, проигрышная стратегия, и порой нужно просто иногда что-то запрещать. И что, да, и что еще можно? Я очень коротко дополню, раз уже зашла речь, спасибо о факт-чекинге, о журналистах, что мы увидели, мы провели несколько таких открытых лекций и мастер-классов именно по факт-чекингу. Увидели, что есть очень большой спрос, есть конкурс, и что очень приятно, что конкурс на конкурс подаются как журналисты не государственных медиа, так и государственных. И в следующем году мы планируем, если все хорошо служится, у нас будет Блинкет, такая школа по факт-чекингу. Блинкет ⁇ это одно из самых известных мировых расследовательских агентств. Я предлагаю продолжить тему, передать Марине микрофон. Мы хотели еще сегодня поговорить о том, что вот кроме того, что сейчас делается в планах, что вообще можно было бы сделать, да, то есть как, как вы видите ситуацию, как она могла бы развиваться, может быть, какая-то аналитика и прогнозы, напомню, Марина Соколова. Ну, конечно, аналитика есть, прогнозы нет, есть тоже, конечно. Да, но прогноз – вещь такая. То есть вот он есть, а вот его и нет. Потому что уже наступило прогнозируемое время, а ситуация развивается совершенно иным способом. Но прежде чем о чем то таком говорить, я хочу сказать, что меня удивило в сегодняшнем разговоре. В сегодняшнем разговоре меня прежде всего удивило, что… Никто не сказал, во-первых, о свободе доступа к информации, и никто не сказал о необходимости плюрализма источников информации, никто не сказал о том, что такое журналистика сейчас и как журналистика изменяется в цифровом мире, а она очень изменяется, и что такое доверие к ну, тому, что мы сейчас называем масс-медиа, потому что глобально, на самом деле, существует очень серьезная проблема, которая многие ее формулируют следующим образом. Вот те институциональные СМИ, которые организованы в формате редакции, редакционной политики и прочее, они не жизнеспособны, более того, даже надежды на то, что вот эти вот институты, средств массовой информации приспособятся к тем изменениям, которые будут происходить технологически, они не работают. Это, кстати, прогноз, который проводил Голландский фонд журналистики в 2015 году. Они прогнозировали четыре сценария того, как будут выглядеть новости журналистики в 2025 году. Так вот, они сказали, и, кстати, некоторые журналистские округи в США тоже так считают, что будут работать в будущем только те информационные источники, которые уже строятся вокруг, тех каналов, по которым распространяется информация. То есть они будут строиться вокруг социальных сетей, они будут строиться вокруг Твиттера и чего-то еще, что появится в будущем. И в этом смысле, на самом деле, вот я сейчас, наверное, буду говорить немножко совсем не так, как говорилось до этого, совершенно не важно, чья это сеть, ВКонтакте, Одноклассники или Фейсбук. Важно, как вы работаете, причем не в смысле контрпропаганды, а в смысле того, каким образом вы добиваетесь внимания своей аудитории, каким образом вы обеспечиваете доверие тех людей, которые, с которыми вы хотите работать, и каким образом вы предоставляете им информацию, которую они хотят знать. Тут я бы перешла, я немножко сумбурно говорю, потому что все, что я говорю, это как бы такие комментарии на то, что было до этого. Потому что вот если говорить о цифровой грамотности, не медиаграмотности, потому что есть разные точки зрения. Некоторые говорят, что медиаграмотность – понятие шире, чем цифровая грамотность. Другие говорят, что цифровая грамотность шире, чем понятие грамотность. Но, но да, для нас эти терминологические, бы нюансы не совсем важны но что интересно во всяком случае в том дискурсе который строится вокруг цифровой грамотности обращают внимание первое и самое основное что определяет грамотного человека в цифровом мире это то что человек понимает что ему не хватает достоверной информации не тогда, когда он что-то где-то читает. То есть не тогда, когда он вот, вот эти вот новости, которые э, кастомизируются и, казалось бы, по ему требованию ему э, получаются, благодаря, там, я не знаю, алгоритмам изучения аудитории аудиторию, или чему бы то ни было. А когда он понимает, что... Информации недостаточно, что нужно искать или она. И нужно искать эту новую информацию. Вот с этого момента и начинается медиаграмотность. То есть вот этот вот момент рефлексий чрезвычайно важен. И в связи с этим я бы предложила вот такое упражнение в критической рефлексии. Так на своем собственном примере рискну. Потому что мы сегодня увидели очень много цифр. Цифры — это вещь такая чрезвычайно соблазнительная. Нам всегда кажется, что вот... Посчитали, значит, описали ситуацию. Да? На самом деле, самое серьезное начинается после того, как мы уже увидели эти графики. И опять возвращаясь к доверию аудитории, вот в опять же, мировой, мировой практике говорят, каким источникам доверяют, как вообще сделать так, чтобы тебе доверяли. Нужно делать прозрачными свои источники, нужно четко фиксировать, откуда ты получил эту информацию и э, на основании чего ты интерпретируешь эту информацию потому что например вот сегодня когда э, я хочу еще чтобы коллеги меня правильно понимали то есть это не критика того что они говорили это это исключительно вот упражнение да? <смех> да, <смех> нет, но ну и всем остальным это абсолютно не критика тоже. Даже когда мы, например, говорили о процентном содержании новостей да, в там, определенный период времени, но мы совершенно не говорили о том, что происходило в мире в это время. То есть и поэтому вот это вот процентное содержание, оно ведь во многом понятно, что медиаресурсы формируют наше представление о том, что происходит в мире. Понятно, что профессиональная журналистика занимается прежде всего тем, что она определяет то, что важно, а то, что не важно. Но тем не менее, для того, чтобы интерпретировать хоть каким-то образом то, что происходит, да, то есть все равно мы должны понимать, что же в это время происходило. А дальше, когда мы говорили о том, что читают там. Смотрите, у нас было, вот там слайд был, белорусские государственные СМИ, белорусские негосударственные СМИ и российские СМИ. У кого-нибудь возник вообще по этому поводу вопрос? Дело И не в единстве критериев, дело, дело в том, медузу, дело совершенно верно, но дело в том, что, во-первых, в этом исследовании не было проведено это а, различие. И самое важное, что, что в аудитории, то есть я так примерно посмотрела, да, вот поднимите руку, пожалуйста, кто на это обратил внимание. Раз, два, три, три человека. да, То есть а, а, тоже один важный момент. Еще один важный момент, когда нам говорили о том, что вот тот слайд, где большинство молодых людей, то есть то, что считают, что популярно у всех, да, и то что, популярно, то, что важно для меня лично. Значит, нам дали однозначную трактовку молодые люди – индивидуалисты. А я бы сказала, что, может быть, это вообще кризис идентичности какой-то. Да? То есть молодые люди не очень понимают, с чем и с кем себя ассоциировать. То есть у нас вообще можно думать, что какая-то такая не сложившаяся молодежная культура. То есть это может быть тоже обычная, ошибочная трактовка, безусловно. Но тем не менее, то есть вот когда мы смотрим на цифры, мы, мы вот просто... Они нас гипнотизируют. Да? Нам кажется, что за этими цифрами стоит тотальная правда, а за этими цифрами стоит очень серьезная проблема. Что-что? Да, критическое мы. Мышление очень важно. Но важно еще также понимать все-таки, что это такое. Потому что, опять же, здесь прозвучало высказывание по поводу того, что критическое мышление – это то, чему можно научить, как кататься на, на велосипеде один раз и навсегда. Но мне кажется, что это наивно на самом деле. Особенно вот что касается цифровой грамотности, то теоретики, то есть те, кто сейчас говорит о цифровой грамотности, утверждают, что цифровая грамотность это как раз-таки не тот, конечно, ее можно как Еврокомиссия сейчас свела свести там к пяти компетенциям и их как бы ранжировать по восьми оценкам и, и, и все. Но на самом деле очень многие теоретики считают, что цифровая грамотность – это понятие динамичное, потому что она меняется в взаимодействие от того, как развиваются средства технологические, благодаря которым мы получаем информацию. И умение цифровой грамотности, на самом деле, один из важных компонентов – это умение искать, объединять разные источники информации. Вот мы когда говорим, вот смотрит телевизор столько-то, а в социальных сетях столько-то, там какая разница? Главное, чтобы люди, которые смотрят телевидение, которые в социальных сетях, которые читают какие-то ресурсы, умели эти источники информации объединять, оценивать и делать какие-то, ну, по крайней мере, актуальные для них выводы. В общем-то, что касается будущего журналистики и того доверия, и, кстати, интересное тоже вот в этом голландском форсайте, когда они предполагали о том, каким будет будущее журналистки, они, конечно, выявляли вот эти вот новые тенденции. И что интересно, что, оказывается, для молодежи совершенно не важна вот эта вот институциональная журналистика, вот это вот там правдивые источники. Они считают, что сети социальные — это своего рода самокорректирующие механизмы, корректирующиеся механизмы. И в социальной сети так много людей, что так или иначе, да, вот, вот та информация, то, что происходит на самом деле, все-таки будет известна. И я должна сказать, что некоторые, ну, во всяком случае, я знаю некоторых американских журналистов, которые говорят о том, что когда происходят действительно какие-то критические события, то они скорее ориентируются на Twitter и на социальные сети, а не на те статьи, которые предоставляют качественная журналистика с проверенными там ресурсами и так далее. Потому что вот эта вот коррекция социальной сети и непосредственной информации, она, в общем-то, чрезвычайно важна. То есть в сухом остатке, вот, что бы я хотела сказать, что а в цифровом мире очень важно думать прежде всего о свободе доступа к информации и о множественности источников информации. Потому что если источников информации будет много, там, конечно, существуют другие проблемы. Да? Поток информации, в котором мы не можем ориентироваться, отторжение информации и так далее. Но это уже немножко другие механизмы. Но пока у нас нет плюрализма источников информации, на самом деле, в общем-то, мы не можем говорить ни о какой возможности получения хоть сколько-нибудь достоверной информации, которой мы можем доверять. Второй элемент – это то, что традиционно, журналистика, она меняется, она останется. Но, останутся, но будут какие-то другие компетенции. Например, в этом голландском форсайте речь идет о том, что, возможно будут, что журналисты профессиональные скорее могут стать кураторами, не цензорами, а кураторами, вот, помогая находить вот эти вот источники информации и их сопоставлять. И что Возможно, будут журналисты, которые умеют создавать локальное сообщество, информировать. Возможно, будут журналисты, которые могут и не и качественно проводить какие-то дискуссии. Плюс они говорят, что и журналистское образование должно качественно измениться. В том смысле, что... Важно будет, важны будут, во-первых, вот эти навыки, некоторые из которых я назвала, и, во-вторых, очень важно будет экспертиза журналистов в какой-то определенной области. То есть человек, вероятно, да, вот они простраивают такой сценарий, сценарий, что человек, вероятно, будет вначале специалистом в какой-то области, и затем уже он, он может стать куратором, потому что у него есть вот это вот качественное экспертное знание. Ну и, наверное, по поводу вот большого объема цифр. Да, вот Есть такая книга, которая называется «Сигналы шум». И в ней как раз-таки речь идет о том, что чем больше информации мы имеем, тем… Я, кстати, опять же противоречу себе по поводу плюрализма источников информации, но тем не менее. Чем больше мы информации имеем, тем больше опасность того, что мы незначительный шум можем принять за существенные сигналы. И иногда, когда приходится принимать важные решения, вот Ключевым человеком, может быть, в будущем станет человек, который в состоянии из этого информационного шума выделить набор сигналов, который действительно нужен для принятия решения в той или иной области или для качественного освещения того или иного события. Но вот этот последний тезис, он крайне спорный, вот поэтому я приглашаю к, его, к опровержению его. Вадим, может быть, вы? Я... Да, Правильную сторону, <laughs> да. Вадим Мажейко, я тоже попрошу проанализировать ситуацию, посмотреть действительно, что еще можно сделать, есть ли какие-то мысли. Да, спасибо. Я постараюсь действительно сконцентрироваться на том, что можно сделать, потому что, да, вот легко, как сейчас меня обсуждают в Фейсбуке, ему легко сказать, о боже, я хочу развидеть эти картинки, там, где такие вот лидеры мнений. Мне хотелось бы поговорить о нескольких э, каких-то поинтах, которые, мне кажется, мы э, все в основном делаем, мы все, как медиа, делаем неправильно, которые, если мы будем делать по-другому, в том числе мы сможем, э, как у нас было заявлено в заголовке, вернуть вот эту самую аудиторию, которая куда-то уходит и ищет что-то другое. И... Э, по многому то, что я буду говорить, но у нас открыт сайт пресс-клуба, полистает еще вниз, где-то моя статья, но базируется на конференции, на конференции Медузы, на которой я был уже в позапрошлую пятницу. Поэтому да, если кому-то будет потом интереснее, можно подробнее в ней прочитать. И, наверное, первый момент, мы пишем много, много букв то, как мы пишем, и те, какие стандарты есть у нас сейчас, это действительно совершенно не то, что подходит под стандарты медиа потребления молодежи. И э, здесь важно перейти от стадии того, когда медиа сокрушаются, что вот люди не читают, они читают только первую часть, э, перейти на стадию, что с этим делать. Э, и мне очень нравится опыт американского стартапа Axios, которые пишут Заметьте, не, не короткие новости, они пишут аналитику размером на один экран смартфона. Заголовок, картинка, текст. Если что-то очень нужно подробнее, они ставят примерно в среднем 150 слов, можно кликнуть «смотреть больше». Но в целом можно вместить аналитику оказывается, на экран смартфона. И То это, есть это уменьшение это, шума вот этого да, как Попытка раз. говорить с той скоростью, с какой, с какой говорит твоя молодежная аудитория. Это трудно. Безусловно, это гораздо легче сказать, чем сделать. Особенно, когда ты садишься писать текст сам. Но, возможно, к этому надо стремиться. и как я пишу в материале на сайте пресс-клуба, что, возможно, мы все уже поняли, что измерять объем материала квадратными сантиметрами на газетной полосе, что это из прошлого века. Возможно, нам надо понять, что измерять его тысячами знаков – это из той же оперы. Второй пункт – это то, не то, в каком объеме, а то, про что мы пишем. Здесь, опять же, мне хочется процитировать то, что говорил главный редактор BuzzFeed News. Если мы спросим старшее поколение, что интересно молодежи, они скажут, что молодежь распустилась, им интересно, да, тупая, им интересна всякая ерунда, какой-то шум, какая-то гадость, какая-то тамбузовая и все. Но при этом, если мы начинаем выяснять, какие темы действительно молодежь меня волнуют, то оказывается, что эти темы есть. И вопрос в том, как освещая эти темы, и как не стесняться писать о каких-то вещах, которые нам могут казаться ерундой. Отношения с друзьями, отношения в школе, проблемы буллинга в школе, например, насилия в разных формах. Как освещая эти темы, в том числе упаковывая в такие форматы, как можно затронуть какие-то вопросы, которые нам кажутся важными. Третья часть – еще в продолжении вот этой второй идти навстречу этой аудитории. Эта часть, казалось бы, довольно очевидная, но тем не менее мы ее много и часто игнорируем. Вот Франк и Вайт Франк как раз радио Свобода в этом плане хороший пример. Это идти на те платформы, где молодежь. Нельзя пытаться вести например, социальную сеть, выкладывая туда анонсовые новости и с надеждой, что молодежь сейчас кликнет на нее и пойдет на сайт читать. Нет, не пойдет. И для каждой соцсети это может быть по-своему, и это, кстати, касается не только молодежи, точно так же это касается, вот, то, что тоже было у Франков в слайдах по поводу старшего поколения, по поводу одноклассников, того, сколько э, людей, э, каких общественных деятелей, политиков, брендов, э, которые в том числе э, считают, что старшее поколение есть их аудитория, э, сколько из них в этих одноклассниках работает. И как работает. И то же самое касается работы в Инстаграме и что это далеко не только выложить красивые картинки и надеяться, что Значит, сейчас все кликнут и пойдут почему-то в сторону твой сайт по ссылке в профиле. И, наверное, четвертое, я как я сегодня решила раз надо окончательно подчеркнуть разрыв с молодежью, написать свой конспект на бумажке что молодежь точно уже не сделала бы. Да, и четвертое. Четвертое это YouTube с которым на самом деле все только начинается, потому что сегодня в YouTube есть контент и популярный контент. В первую... Здесь как раз мы видим обратную ситуацию, здесь как раз он есть для молодежи. Мы тут обсуждали с Натальей и детских совсем маленьких видеоблогеров, возможно вы читали, на Тутбае было прекрасное интервью какого-то парня, который учится в колледже, где-то там в Бресте или под Брестом, у которого там 400 тысяч подписантов на Ютубе. Какие-то потрясающие результаты, которому там 13 или 14 лет было. Но если мы пытаемся посмотреть на Ютубе, а уж тем более в белорусском Ютубе, так к вопросу того, какой страны контент, там гораздо сложнее найти материалы, которые посвящены в том числе, казалось бы, самой интересный, неплатежеспособной вроде бы аудитории, то есть как раз среднему поколению, и уж тем более это будут какие-то совершенно редкие материалы, интересные по поводу, я помню, опять же, медиапотребление, когда Медуза писала про какую то видеоблогера-пенсионерку, и это было инфоповодом. Конечно, видеоблогер-тинейджер – ни для кого не инфоповод. Если это становится инфоповодом, это, в общем, пример того, насколько ниша свободная. И, безусловно, все это очень перекликается с тем, почему этого нет. Это все вопрос рынка. И можем себе представить, если вот на конференции в Москве даже Юрий Дудь жаловался, что значит в Америке там надо гораздо меньше просмотров, чтобы заработать деньги, а в России гораздо менее платежеспособен бизнес, и не так интересна эта аудитория, то тем более мы понимаем, какой масштаб доходов может быть в Беларуси. А, естественно, если у тебя меньше дохода, ты не можешь столько инвестировать в создание контента, его продвижение и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь ситуация может измениться, в том числе, благодаря вот таким интересным исследованиям, которые мы сегодня видели, когда, собственно, рекламодатели будут видеть, что да, то поколение, которое приходит следующее, оно уже сидит в YouTube, оно этому доверяет, был какой-то отличный слайд как раз про мой тезис насчет того, не только что они смотрят чаще YouTube, а о том, что в целом YouTube, сериалы в интернете, вот этот тип потребления контента им сейчас близок. Поэтому если работать с ученым вот этих вот как минимум факторов, то можно в том числе и преодолевать эти и трудности, и аудиторию возвращать. Все это возможно, поэтому в том числе важный момент, когда бизнес будет видеть такие исследования и когда бизнес будет понимать, что да, это те каналы, где ему интересно инвестировать в рекламу. И я подозреваю, это будут очень взаимосвязанные вещи. Вот такие мои основные тезисы. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо. Да, я прошу сейчас высказаться еще коротко экспертов, кто наших спикеров, кто хочет высказаться на тему, что можно сделать, и вообще аналитика по, -по поводу. Марина, пожалуйста. Да, давай, а то получается, всех раскритиковали, кроме меня. Это нечестно. Вот, вот, вот сейчас. Да. Но я на самом деле хотела обратить внимание вот на что. То есть мы все, и я в том числе начала об этом говорить, говорим о молодежи. Но мы абсолютно забываем, что население стареет в Европе. И когда мы говорим, предположим, о нынешних 50 и даже 6 э, э, людях, это... Билл Гейтс, это Тим Бернерсли, то, то есть это те люди, которые, в общем-то, создавали, то, да, абсолютно, ту среду, в которой мы живем. Но как бы это шутка, но на самом деле нормально было бы изучить предпочтение точно так же людей, там, я не знаю, 45 ⁇ потому что, в общем-то, они тоже являются пользователями И еще один такой, ну, немножко курьезный момент, потому что когда вот дискурс вокруг медиа грамотности цифровой информационной грамотности начинался, то в 70-е годы, то есть первый термин, который в этой связи возник, это был термин «видеограмотность». И он касался как раз-таки умению правильно читать видеообразы и понимать там, что за ними стоит, так что круг замкнулся. Я, Я думаю, это... да, это... да. Спасибо, я прошу, да. Давайте поучим. Я хочу заметить вот эту вот историю про вернуть аудиторию. Мне кажется, мы ее не вернем. Вопрос Бежать. про вернуть вообще не, сейчас не стоит. Вопрос: как к ней прийти, куда к ней идти, с чем к ней прийти. Да, тут я с Вадимом соглашусь. И... Во что, ее, во что упаковать то, что нам нужно. Мне очень больно слышать про то, что медиа к ну, 2025 году совсем с ними все как-то будет печет. Да. Я думаю, что традиционные институты, ну, на мой взгляд, да, если мы говорим про прогнозы, они, безусловно, изменятся, но не умрут. Да? А уже сейчас традиционные институты с их э, традиционными редакционными политиками и всем остальным, они показывают отличные примеры того, как взаимодействовать с теми аудиториями, которые сейчас находятся в других местах, не на наших сайтах, не покупая наши там, печатные издания, не смотря телевидение или смотря его в меньшей степени. Думаю, что «Радио Свобода» здесь очень хороший пример того, как они работают с социальными сетями. А, да, вернуть никого не получится, идти за ними нужно, а говорить нужно как можно более простым и понятным языком, очень важно слушать и слышать, что, что интересует и что волнует этих людей. Хочу еще заметить момент про цифры, вы говорили, и про то, как по-разному молодежь отвечала на то, что их интересует, и что интересует молодежь. У меня есть еще одна гипотеза, что смогло случиться. Uh, в общем-то эти люди как и все и как и люди более старшего поколения в других исследованиях здесь был михаил дорошевич я думаю он подтвердит uh, часто когда задают подобные вопросы что интересует тебя и что интересует скажем представителя твоего поколения твоего социального статуса или чего бы то ни было они дают социально приемлемые ответы то есть это были те ответы которые с их точки зрения, были бы одобряемы э, другими важными для них социальными группами. Родителями, э, учителями, кем бы то ни было. Людьми, которые говорили им, ну да, ты должен интересоваться обучением, книжками, чем-то таким важным. И поэтому, да, я интересуюсь, они говорили, но при этом люди моего поколения интересуются совсем другими вещами, гаджетами, и либо... Ну, тем, что там было перечислено. Поэтому как бы, очень сильно как бы, наставить на том, что эти люди такие молодежь-индивидуалисты, которые ничего не хотят и, и, и ничего, ничем особо не интересуются, я бы тоже так не сказала. Есть у них довольно много интересов важных, э, тех, которым просто важно их услышать вовремя, там, где они их обсуждают, и вовремя предоставить им тот контент, который будет им... Вкусен, полезен, интересен, но и который будет отвечать, конечно, и тем нашим задачам, которые мы перед собой ставим. Спасибо. Я прошу передать микрофон Наталье. Я хотела еще прокомментировать по поводу вот, отношения к молодежи и ее медиапотреплению. Ну, не первый же год это все обсуждается, и мне радует, что тональность обсуждения поменялась, потому что раньше писали как… Молодежь функционально безграмотна. Боже, они не читают лонгриды, они не читают э, там, бумажную прессу, не читают книги, вообще ничего не читают, кроме клипового мышления и так далее. То есть и все это было в негативном э, ключе, с негативным таким подтекстом. Вот. И мне рада, что сейчас об этом пишут как о другом виде. Ну, и, и так тоже пишут, но и часто просто есть констатация того, что это другое, другой как бы, способ мышления, другой способ... В с этим нужно что-то делать, в смысле нам нужно что-то делать, они, нам, они им нужно э, переделаться в правильный, <свят> в правильный вид медиапотребления и быть как мы, там, как, как более старшее поколение. Вот Это дает надежду. Мне нравится, что обсуждение идет именно в таком ключе. Спасибо за реплику. Я бы хотела спросить у Михаила Дорошевича, есть ли какая-то у вас реплика и комментарии, так как вас уже раскрыли, что вы здесь находитесь. Засветился. <laughs> я тогда прошу продолжить, да, а, Ну, я я вообще хотела, ведаете что сказать, вот вернуться до, до темы нашей нашей дискуссии, как вернуть э, до белорусских меда и белорусских аудиторию. Э, э, что рубят шведы? Шведы укладают э, мед меды шведские укладают 4% до 4% свого прибутку у адукацію. Тобто вони виховують себе грамотного споживця, який буде формувати на їх же ну, ринок запотребуваності якісної журналістики. У нас це зрозуміло нереально. Тому нам треба всім думати про выхаванне грамотного медийного грамотного, и не только медийного, а еще человека с каштовностями, бы был, у которого были потребы у качественных медиа, у медиа, которые работают по стандартных журналистов, журналистских стандартах, заховывают этичные нормы и так далее. Возь, гетая, вот это, мне кажется, что уже это правило 6С и 1Г, это секс, там, это скандал, что там, там слезы, смех и Хороший, да и он уже для молодцы не так працуя бачите на разумнейшее у нас растет. значит нам треба ну как бы форма ну самим подстраиваться под то, что у их иншая каштовность у их у их лепшая каштовность чем чем у нас яны у этого поколения Z мы сегодня увидели. Тому, и каштовностный фильтр ⁇ это есть тот фильтр, об там разбивается пропаганда, об якой разлетаются все структуры. Тому я еще раз подсумую, что нам треба все-таки звертать на каштовности, и медиа должны отказывать на на пытани нашего не подстраиваться под как бы хайпы, хейпы там или как я ней называются, вот, а отказывать на серьезные пытания нашего громадственности. Спасибо. Угу. Я очень благодарна коллегам за комментарии и я хочу отрефлексировать немножко на комментарии Марины, которой я особенно благодарна за ее комментарии. Они нашли у меня отклик. Я читала это исследование. Я что хочу сказать, что из-за технологий сама информационная среда и медиапотребление они развиваются настолько быстро, что, конечно, никакой прогноз не успеет просто не успевает оправдываться. Среда уже опять поменялась, технологии поменялись, и вступили в силу какие-то новые тренды. Но что мне кажется важным, да, я абсолютно согласна, что вот это медиа это будущее. И более того, это уже происходит самые лучшие, самые профессиональные в мире медиа сегодня уже это делают Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс, например, это реальные. Сегодня куратор вот, в мире информации для своего читателя. Да. И, и хотя, имея там огромный пул своих журналистов, они, тем не менее, мониторят все информационное поле и для своего читателя являются таким куратором. Да, и в эту тенденцию я верю, и это говорит, что надо дальше развивать это направление. Мне кажется, оно будет развиваться, и медиаграмотность через него тоже будет приходить. Я не верю в тренд умной самообучающейся сети, потому что, возможно, в целом, в каком-то конечном результате она очень умная, но поскольку это все процесс — и каждый участник присоединяется на каком-то коротком моменте, то в каком моменте он присоединится и что именно увидит, чаще всего это… это он свой бабл. Да, он увидит свой бабл. И на самом деле шансов, что он за него выйдет, не очень много. И сегодня все бьются над этим. И мы наблюдаем сегодня что? Что вот так вот, уйдя сегодня за своими читателями в мир социальных медиа, Идет возврат к тому, от чего мы еще там два-три года назад так легко отказывались. Идет возврат к тому, что своя лояльная аудитория это очень-очень ценно, что нам нужна не просто аудитория, а нам нужно сообщество, то есть люди, которые не просто нас читают, а которые с нами что-то делают, верят во что-то общее, взаимодействуют. И вот это тоже канал, через который это тоже канал для медиаграмотности. И вот, вот эти тренды к возврату к качественной журналистике, потребности в качественных текстах, мне кажется, что это тоже ну, вот, то хорошее, что происходит. Спасибо. Спасибо большое. Я э, тоже хотел чуть-чуть поддержать дискуссию по поводу медиакураторства. Это действительно очень востребованная история. Хотя бы потому, что для среднестатистического человека, ну самого обычного, это очень энергозатратная для мозга процедура, критическое мышление, анализ всей информации. да. Поэтому он нуждается в каком-то медиакураторстве. Но здесь есть вопрос по поводу вот того, о чем тоже Марина говорила, по поводу свободы доступа к информации. Ведь ну, тут тот же New York Times и качественная аналитика сейчас переходит на модель платной подписки. И очень, много, очень мало людей готовы платить, хотя зачастую, ну, по американским меркам Нью-Йорк Таймс более-менее доступны, понятное дело, да, зачастую это не такие большие деньги, но у людей нет потребности. Нет такого спроса для того, чтобы эта вся история имела некий, некий массовый характер. Поэтому он носит пока такой условно элитный характер. Этот же тренд есть и в России, там, с таким медиа, как Республика, например. Вот. А что касается основной части медиа... Бесплатных, скажем так, да, то они находятся, особенно в нашей части мира, в постсоветском пространстве, они находятся в стадии такого борьбы за выживание, и это приводит к тому, что журналисты пишут заголовки реально не для людей, а для поисковых машин. И, ну, соответственно, да, то есть есть определенный конфликт между потребностями медиа, реально насущными потребностями жизненными, и э, необходимостью давать некий, некую качественную информацию. Поэтому я поддержу тезис о том, что будущее за медиакураторством, как средством достижения медиаграмотности, но это должно быть в неком более демократичном, скажем так, формате, то есть некая социальная сеть, Uh, в которой ты будешь получать информацию не ту, которую тебе там бренды, рекламодатели и алгоритмы там almost, подсовывают просто на основе каких-то непонятных ä, критериев, а там, где ä, контент, лента, скажем так, новостная, она будет формироваться благодаря тем ä, источникам, которым ты доверяешь, ну, которым ты доверяешь делать факт-чекинг да, за тебя. Спасибо. <кол DISCO> Спасибо, интересная, да, как раз мысли. Сейчас вот, вот получается у нас такая беседа вообще о возврате аудитории в медиа, на, и о национальной безопасности, и медиаграмотность. Ну, в общем, я слышу многое просто о будущем журналистики. Эта тема просто настолько многогранна. Есть что рассказать по поводу как? Бальзам на душу э, у всех это слово и у всех это на я пошлый год, полгода працую на Раду за международное США, и мне доводится проработать, разпроработать медиа для таких рынков, как Китай, Йемен, Туркменистан, Узбекистан. И я вам скажу, что таких махучимостей у есть у белорусских медио. Теперь у нас махучима не было ни мы просто их не до Тут говорка даже не провертания этой аудитории, про завоевание этой аудитории, бо мы махчем эту аудиторию николи и не мели, И только сейчас мы начинаем будовать свою реально присутность, способность уплывать на ее погляды, будувать доверие и потрямлевую долучающуюся до, до всех сказанных слов. А Соправды молодь больше критично ставится, чем дорослые люди в Беларуси, выхованные у соук. И мы это видим с досвидом Радио Свобода, и не только в Беларуси. Ты люди, которые сидят в одноклассниках, они абсолютно легко купляются на любые так называемые фейки, ими очень легко манипулировать в дискуссиях. Почему мне эта письменность важная? Я в Вашингтоне имел возможность состреться и задать вопросы президенту Эстонии. И как разговорка и шла, мы ее спробовали как запустить некий проект там, у Эстонии, потому что там 40-40% споживают российское телебачение каждый день. Она говорит, не, мы не собираемся ничего запускать и не собираемся ничего облаковать. Я говорю, ну, украинцы же заблаковали, и вы бачите ВКонтакте одноклассники упали. Это значит, моя сын скажет, не у нас очень эдукованные медо и медописьменные люди. Я не имею 40% процентов своих российцев, но эстонский президент не боится, что лишь бы вырастет. Потому что остатняя аудитория эдукованная и сдольная критично сформать информацию. Что мы не умеем? Мы не умеем отмовляться от старых звичек, от традиционных подходов, формул. Мы настальгуем по короткохвалевым вещам, по традиционных телесюжетах. А на самом деле нужно выбрать то, где мы больше эффективны. Инструменты социальных медиа и дигитальных платформ у нас много чем классическое телебачение. И по эффективности они могут такую же количество аудитории охапить, иметь параунальну там ликую плыву. Так, телебачение – приоритет а мы никогда не трапим при этой владе кабель. Был досвид, два года тому назад, чтобы подтвердить, «Голос Америки» крутили по белорусским телебаченям на протяжении двух годов. Это никаким чином не поплывало ни на имидж Америки, ни на имидж Захода в великой ступени. Поэтому это телебачение, алья пытание, кто формует парадок дня и негадинная передача на БТ. Вельми важно такие два понятия, на какие было табу сирот традиционных серьезных медиа – инфотеймент и эдютеймент. Это с получения информации и забавления, адукации и забавления. Я думаю, что нам порады к этому вернуться, нема ничего в этом кепского. Как нема ничего кепского у тем, что называется ботнеты и боты в принципе. Потому что это так самый инструмент раз повсюду. И в Китае нема никакой проблемы. У строения ботов ботов, это не тролли, для раз повсюду новинов, нормальных новинов, нормальной информации. Просто эти инструменты используются диктаторами, и мы их боимся эксплуатовать, поставить на службу добру. Эдютеймент необходим, как про эксплейнеры, про праз, э, простые формы, тлумачить складанные речи. И не бояться обудовывать парадок дня СМИ, не что кроме новинов, а именно адукацию, потому что современная эдукация в Беларуси свою функцию не выполняет. Изменились приоритеты, изменились задачи для СМИ. Для Радио Свободы мы имели дискуссию. И теперь у нас не стоит задача информировать, как было в 1954 году, когда э, IT-засновальники Радио Свобода в Вашингтоне э, сварили проект. Задача ⁇ будовать супольность. бок будовать зворотную совесть, выявлять ГТ-интересы, уничтожать э, недоверие и дистанции. И вот, литерально пару дней назад мы с сеточниками собрались, и мы обозначили новые приоритеты. И каждую погоду мы обозначаем новые приоритеты на развитие. И сейчас мы поставили в приоритет ВКонтакте Одноклассники. Фейсбук у нас на шестом месте. Потому что Фейсбук на самом речи нематом кого переконывать. И это... У Фейсбука две бурбалки. Не буду споняться на этих двух бурбалках. Але у ВКонтакте-одноклассниках невероятный потенциал. У Красовику трафик в ВКонтакте перевысил трафик с Фейсбука Радио Свобода. Инстаграм зараз растворяет 9% от усяго трафика сайту Радио Свобода. Мы робим по 10 сторис на день. 15 секунд. этой сторис проглядаются, и эта аудитория у три раза больше затрымливается на сайте Радио Свобода, чем аудитория прямая аудитория с Фейсбука. Мы говорим про аудиторию Инстаграму. Это сетка, которая, сопровождает растет верогодным чином и выховывает нам эту лояльную аудиторию, которую мы ранее не имели. Тем более, виды на социальных сетках Фейсбука пролидают 12-13 секунд в среднем, а в Инстаграме 15 максимум. Ну и ВКонтакте одноклассники, о чем мы многое не можем делать, я тут буду завершать, мы так само домовились принять как съему, что это... По-ангельску «hostile environment» – «ворожая сяродзи». Потому что до да, 30% нашего контента банит служба поддержки. Все, что про Путина, все, что про Лукашенко, все, что про политику, они не пропускают на рекламу, они не пропускают белорусскомовную рекламу, они не пропускают контент за лягатыпом «Радио Свобода». И тому мы там безумно больше даем социального контента, али максимально агрессивно и активно работаем с аудиторией. И кидаем, закидываем их с посылками, линками, потому что мы ни не ведаем, коля нас там заблокуют навсегда, и мы тратим эту аудиторию на достаточно протяглый час. Дякую, Великий Заво. Да после вас уже просто нечего говорить. Ну а вдруг что-то. Так, что это ж надо сказать? Значит, такой разговор принял такой глобально-философский характер. Вот, поэтому как бы будущее, в чем будущее, да? основной процесс, который происходит, это сверхтаргетизация, да, овертаргетизация, вот. в этом смысле исчезает понятие целевая аудитория, вот. значит, я половину рубашек на себе порвал, когда говорил про рейтинги, вот, что надо... Значит, рейтинги, не, не большие рейтинги вообще, а нужны большие рейтинги в твоей целевой аудитории. А сейчас целевой аудитории вообще нет, так сказать. Это показала компания, так сказать, по выборам вот человека, который из Сингапура сейчас приехал, вот, значит, Трампа, да, вот. Там У там эту фамилию там, там, Да, там, как, там не было целевых аудиторий. Там был каждый конкретный человек. Вот. И конкретному человеку посылали название книжки, которую вчера прочитал Трамп, а, и посылали люди, которые знали, что этому человеку эта книжка нравится. Вот. А потом тут же значит, посылали месседж, название книжки которую вчера прочитала Хиллари. Вот. И они точно знали, что эту книжку человек не любит. Вот. Поэтому как бы э, все, да, кураторство вот, и в ситуации отсутствия целевой аудитории, вот, э, <coughs> там на Олимпе будет не тот, кто хороший рейтинг идет в целевой аудитории, а тот, кто более кре креативен на абсолютно атомарном вот если так предельно философски, так сказать. Спасибо говорить. большое, очень интересно. Uh, да, по поводу можно методическое да. одно. Я, я, я тоже начинаю лекции свои с, со слов не верьте социологическим цифрам, вот и как бы студенты удивляются, я говорю, я вам говорю это как, как профессиональный социолог, вот. Значит, очень хорошее исследование, свежее, да такое ваше по, по поводу того. Вот, как мыслю я себе сам с точки зрения его, его э, идеала, и что такое идеал для моей э, социальной группы. Вот. И как бы э, интерпретация заключается в том, что это индивидуализация, хорошая интерпретация. Вот. Но как бы количество интерпретаций принципиально бесконечно, да, если мы на, на методическом уровне говорим. Вот. Э, что а не будет так, если и другие так сказать, возраста взять, то такая же разбежка будет. Вот. Поэтому, чтобы делать такой вывод, обоснованно, дигитально, применительно к молодежи и быть предельно методологически конкретно, нам надо сравнивать вот эту дистанцию не только среди младших, но, так сказать, и старших людей. Вот. Молодежь. Все время звучит молодежь. Вот «молодежь». Медиа должны для молодежи сделать там вообще парадис какой-то. Вот. Почему? Почему это такая суперцелевая группа? Почему молодежь мы считаем как что-то такое самое важное, для чего должна, так сказать, должны работать медиа? Значит, представление о том, что двигатель изменения – это молодежь, это просто не соответствует реалиям того, что сейчас происходило. В этой аудитории не нужно перечислять значит, примеры. Вот. Последний Brexit показал, что никакая молодежь, это, это, это Brexit сделала молодежь, которая не пришла на участки. И вот эти цифры, которые мы получили, это никакое не, не, не общественное мнение, на самом деле, людей. Соединенного Королевства, вот, а это результат того, что молодежь не пришла. Вот какой двигатель перемен есть молодежь. Да Почему медиа должны на них быть направлены? Вот, если посмотреть по геополитическим ориентациям, то э, молодежь тоже не имеет таких уж проевропейских у нас. И так далее, и так далее. А, завершаю. Мой тезис а, заключается в том, что Молодежь не есть главная целевая группа средств массовой информации. Там у меня еще было три теста. А ну, есть ответ, как, какая, если не молодежь? Ну, как бы это э, ценностно созревшее поколение, э, которое является э, э, социально активным и э, достаточно автономным от... Э, того, что называется ну, государственный подряд, как это у нас говорят. Вот, вот эти люди. Это не связано с возрастом молодежи и так далее. Поменялось. поменялось. Да, в начале 1917 году как-то это было так. Сейчас уже другой. Двигатель уже другой. Поэтому это не есть основная целевая группа медиа. Спасибо за ваши Спасибо. замечательные... Можно, да? Они очень, я просто в Эстонии работал там, значит, вот. они ничего не блокируют, не надо. Вот. У нас есть хорошая медиаграмма, совершенно верно ты говорил. Вот. И нужно сделать совсем другую вещь. Нам надо найти то, что русскоговорящих эстонцев объединяет с нерусскоговорящими, с эстонскоговорящими эстонцами. Вот где фишка. И они находят ценностное единство людей. Разноязыковорящих. Вот. И это единственное, они, они вот креатив такой сделали, говорят, мы вместе, на каком бы языке мы ни говорили, мы вместе страдали в советском прошлом. Все, проблема русского, русского языка снимается. Нашли ценностное объединение. Это тоже такая чисто технологическая вещь. Спасибо огромное. И я, к сожалению, сегодня не оставляю блок для вопросов из зала, потому что мы исчерпали благодаря вот этим прекрасным спикерам и большому их количеству и многогранности этой темы. Мы можем просто сидеть здесь до 12. И я просто скажу, что… Нет, мы не можем… Мы, мы в следующем сезоне э, будем продолжать подобные встречи, будем продолжать говорить на тему э, информационного поля и изменений, и безопасности, и медиаграмотности, и всего, что относится к медийному пространству. Вот, э, Вы можете кто еще не подписался, подписываться на наш сайт. У нас есть подписка, вы можете ее оформить и узнавать самыми первыми, какие мероприятия у нас проводятся. У нас еще остается несколько мероприятий в этом сезоне. Вот, новый сезон начнется с осени. И я приглашаю вас всех как бы, присоединяться к нашим мероприятиям. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня впервые пришел. О, как приятно. Замечательно. Спасибо вам большое. Да, наш сайт пресс-черточка клуб.бай здесь очень много всего и э, много, кстати, и видео, и обучающего видео, которое имеет отношение к медиа. Вот, то есть, как работать с соцсетями, как сделать интересные ролики для соцсети. У нас это все есть в разделе, э, например, там медиаток, мастер-классы. У нас для вас много интересного, и я благодарю вас всех, что вы сегодня были. Ну, а тема, как мы видим, не закрыта, вот, а она только приоткрывается с другой стороны. Большое спасибо за все те вот грани, которые вы сегодня открыли. Спасибо всем. До свидания.